В море. Сегодня, субботник, 19 апреля 2022 года. Такой сильный ветер юго-западный был и, видимо, светлого ночи. Да. Настроение нормальное, когда у моря всегда хорошее настроение. И я всем желаю В СУ освободили Херсон. И это приятная новость, хорошая новость. Счастье украинцам, счастье всем разумным людям мира. Да. И всем ребятам, которые заглянули ко мне на мой канал, где иногда я очень редко Делюсь с вами своими мыслями, своим настроением. Всем желаю добра и удачи. Все. Пока. Всем удачи.